здравствуйте как мы рады вас видеть благодарю анатолий александрович написал те самые легендарные книги материнская любовь и пута материнской любви и еще огромное количество литературы которая перевернула для многих людей просто подход вообще взгляд на материнство на жизнь на отношения в паре и что удивительного, что ваша книга «Материнская любовь», насколько я знаю, вышла в 2005 году. Да, да вышла в 2005 году. Сейчас 2021 год. На дворе все увлекаются ну, семейными системами, расстановками, знают все о роде, знают, что такое правильная семейная иерархия. Ни для кого не секрет, как нужно относиться к детям, как себя позиционировать и так далее. Но тогда, в 2005 году, вы были, можно сказать, пионером этого адекватного материнства, этого здорового, зрелого подхода к отношениям, э, в отношениях со своими детьми. Я бы хотела узнать у вас, как вы к этому пришли еще тогда. Не сейчас, когда это из каждого утюга, а вот именно в тот момент, когда вы были практически э, одиноким воином в борьбе с этими с армией. Ну, грубо говоря, неадекватных мамаш. Хороший вопрос. Давно не заглядывал в такую глубину уже своей истории. На самом деле, 2005 год, когда вышла книга, точнее даже 2004, это не первая дата. Не, пер... не первая дата. Уже вот эти идеи избыточного материнства, они прозвучали в книге «Живые мысли». Это моя первая книга, которая вышла в 2000 году. Идеи эти прозвучали там. Но и это еще не первая дата. Дело в том, что вообще к этому я пришел еще где-то в 1995 году. И с тех пор вот я вопросами семьи занимаюсь. Я начал заниматься вопросами семьи тогда, когда люди думали о выживании, челночили. Нужно было действительно, ну было трудное время, сгорели все вклады и так далее, и так далее. А я в это время говорил о семье, о семейных ценностях, и в том числе вот тогда уже начал немного экспериментировать в области э, э, такого избыточного материнства, исследовать эту тему. Это в, в, тогда воспринималось в штыки, знаете, оно и сейчас иногда некоторые в штыки воспринимают, а тогда это было повальное, то есть на меня, ну, в общем-то, многое что обрушилось. Я помню, когда редак, э, в редакцию отдал книгу, а ее редактировала женщина, бывшая коммунистка, такая яра а потом старшая такой же ярой верующей, вот, редактор. Так mm -hmm. она эту всю книгу исчеркала вдоль и поперек и в конце концов сказала, я не буду ее редактировать. Мне пришлось ее заново все восстанавливать, эту книгу, уже самому редактировать ее. Ее не хотели издавать, то есть вот такие прошли ступени на пути к читателю. Вот эта книга прошла, и я вместе с ней. <св> -х -х так что вот такая предыстория этого всего. Потрясающе. И у меня как раз следующий вопрос был о том, как общественность восприняла э, ваш труд, вашу работу и профессиональное сообщество. Потому что понятно, что люди, э, люди, они ну, очень травмированы, тем более было такое тяжелое время, и вообще... Грубо говоря, не до изучения психологии было, это сейчас женщины имеют возможность там мультиварочку включить посудомой и куда и посидеть поизучать, как бы там не... исцелить свои травмы. Тогда такой возможности не было, но профессиональное сообщество, оно все-таки на то и профессиональное, а вот психологи, они да. радостно поддержали вас или тоже... <связывали> Знаете, <связывали> поддержали настороженно и <связывали> довольно отчужденно. Потому что я опирался не на классическую психологию, не на тесты и так далее. У меня была одна такая история интересная. Классический психолог с 15-летним стажем приехал ко мне на консультацию. Uh -huh. ну, психологи иногда... Им, кстати, психологам гораздо труднее стать счастливыми людьми. Потому что они же все знают, и с них спросов гораздо больше. Так вот, приехала на консультацию, я не удивился, но она приехала с такими словами. Говорит, вы знаете, я приехала вообще-то не на консультацию. Я приехала, хочу через вас попросить прощения у своего сына. Mm -hmm. И рассказала историю. Ее сын погиб на корабле, вот, который затонул на Волге. Может помните, был такой случай, пароход Булгария затонул на Волге, погибло много людей отказанию. И <смех>, она, ее сын там погиб. И вот она говорит, а мне за год до этого приш, принесли вашу книгу «Материнская любовь». Она классический психолог. Она посмотрела, я говорю, ты ее пролистала, сказала, нет, это билетристика. Это не мой, не мой профиль. Я такие книги не читаю. Я опираюсь на американскую психологию, где все четко, где тесты там прочее. Ну, то есть на классическую психологию, а это, а это билетристика. И не стала ее читать. И поставила, говорит, на полку. И вот, говорит, прошел год после смерти сына. И эта книга, говорит, я иду мимо шкафа, как будто ее кто-то вытолкнул со шкафа. И она упала мне под ноги. Я, говорит, присела, открыла ее и стала читать. И читала, говорит, до полночи, пока не прочитала всю. И я поняла, что мне приносили спасение моего сына. Если бы я прочитала это... Он бы не погиб теперь, я знаю. И вот я, говорит, приехала к вам специально попросить прощения через вас у своего сына, что я не смогла его сберечь. Вот это к вопросу о психологах. Потом психологи постепенно, шаг за шагом вникали, понимали, что здесь есть зерно истины. И сейчас, как вы сами уже сказали, кто только не использует эти знания об избыточном материнстве и так далее. А тогда это было встречено и психологами, в том числе и в штыки. И не только психологами. Еще одни профессионалы тоже эту книгу не приняли. Это э, служители церкви. Один высокопоставленный служитель церкви ее изучил. Всю, на, на, почти на каждую страницу дал свое резюме разместил это в интернете, это долго висело, и все время меня тыкали, вот вам церковь против вас и так далее, этим всем. Но вы знаете, что интересно, это я не связываю, конечно, с этим, но тем не менее, буквально через несколько месяцев после этого, как он опубликовал, молодой в 44 года он погибает, священник высокого ранга. Вот. И я понял, что, скорее всего, он все-таки пошел не тем путем. Нельзя было такую книгу, которая потом спасла очень многих детей от э, смерти и много семей сохранила. Нельзя было ее так встречать в такие штыки. Ну вот так. Да, на самом деле, вот девушки пишут, и я согласна. Мурашки по коже от этой истории. Я думаю, что это не, еди... не единичный случай, не единственный. Такой, такой опыт, и в самой книге огромное количество примеров, когда все может закончиться очень трагично, если женщины идут на поводу у своих необузданных эмоций и не способны осознать, что к чему, кто на каком месте должен находиться. Перед нашим эфиром я выложила опрос в сториз, и чтобы узнать, сколько, сколько женщин все таки прочли книгу «Материнская любовь», ну как минимум. И я была неприятно удивлена, скажу вам честно. И это мой такой укор. Надеюсь, что вы к нему присоединитесь, что вы немножко поругаете наших девушек за то, что они не читали ваш великолепный труд. 40% женщин моего блога, а я считаю, что это ну, что в моем блоге достаточно осознанные женщины, 40% женщин не читали книгу «Материнская любовь». Это немыслимо. Я искренне, я вот сейчас, не, это не лесть, это не какое-то там подобострастие. я искренне считаю, что женщина, которая не прочитала книгу «Материнская любовь», она не имеет права вступать в половые отношения, и не дай бог она родит ребенка, которого впоследствии она наградит вот всем, всем этим ужасом своих травм, своей боли, своего неадекватного избыточного материнского чувства. Поэтому я надеюсь, что вы все прислушаетесь, немедленно скачаете эту книгу. И так же, как и я, так же, как и тысячи, я не знаю, сотни тысяч других женщин, вы прочитаете ее за одну ночь, потому что читается она просто вот, вот так. Честно скажу, когда я прочитала ее, это было очень много лет назад, у меня были вот такие глаза, и я говорила... Боже, ее написал сам Господь, потому что ну невозможно так, э, вот во всем этом, в том, где мы живем, невозможно так потрясающе изложить мысли и сказать вот эти вот очевидные вещи. Ты читаешь, и как будто бы тебе реально Боженька сам ведет за руку. Это правда великолепно, и я, ну, у меня нет никаких сомнений в том, что э, вы вложили огромное зерно разума в мою голову, в голову многих женщин, и они создали адекватные семьи, они создали, они пригласили детей из позиции взрослой женщины, не из позиции той женщины, которая хочет что-то взять от этого ребенка, а с позиции, когда она хочет дать. И у них в семье все по полочкам, все в нормальной иерархии. Вы согласитесь со мной, если я скажу, что... Главное главный залог адекватной семьи и здоровья всех ее членов, это грамотная иерархия в рамках этой семьи. Да, Виталина, вы удивительно глубоко, емко и образно показали важность этих знаний. Это действительно так. Я эту книгу позиционировал именно так, что это настольная книга для каждой семьи. Uh -huh. и если бы это произошло вот действительно, если бы она настольная настольной для каждой семьи, то мы бы избежали огромного количества трагедий. Огромного количества трагедий. Потому что за каждой трагедией, то есть когда ребенок погибает раньше родителей, независимо от возраста, за этим обязательно стоит вот эта тема. В той или иной форме. Нарушена система ценностей. То есть все то, что описано в книге, обязательно вы найдете. Если вы прочитали и вокруг видите такую, рядом где-то видите такую трагедию, и не нашли ответа, значит, э, значит вы не совсем внимательно прочитали. «Откровение». Поэтому я действительно поддерживаю Виталину в том, что нужно читать эту книгу э, как можно большему числу у женщин. Тогда мы много изменим в жизни детей. Особенно сегодняшних детей. Сегодняшние дети это, – это дети другой цивилизации. Это даже не третье другого поколения. Другой цивилизации. Тем более надо родителям быть максимально грамотным. А это первый слой грамотности. С тема ценностей, отношений и так далее. Да, первый слой. Согласна с вами. Знаете, я еще думаю, что э, вот э, книга «Материнская любовь» – это книга, которую ну вот, каждая невестка мечтает подарить её свекровью, чтобы она ее прочитала. Но ровно до того момента, как она сама станет свекровью, ну вот у меня такое впечатление, потому что... Согласны ли вы со мной, что именно... Я потом скажу, к чему я задала этот вопрос, что часто именно сыновья не дочери, а именно сыновья, становятся объектами не совсем адекватного материнского чувства? Здесь несколько причин. Во-первых, вы знаете такую формулу, что женщинами рождаются, а мужчинами становятся. То есть уже с самого зачатия ребенка плод развивается в женском обличии, то есть женщине легче родиться, легче состояться, в ней заложено все. А мужчина начинает формироваться гораздо позже, в утробе, и вообще он позже созревает и так далее. То есть ему, важно те, но, ему важны условия, в которых он развивается. И если в этих условиях рядом с ним мамочка, не женщина, а мамочка, то в этом случае ему развиваться очень тяжело. Потому что мужчина может по-настоящему состояться, только если рядом находятся мощные женские энергии. Вот мальчик хорошо развивается в, в, в качестве мужчины даже тогда, когда нет рядом отца, но есть мать женщина Если она женщина, то на фоне энергии, на фоне взаимодействия энергии с женщиной мальчик очень быстро становится мужчиной. Так вот, а если мама мамочка, то это беда. То есть ему трудно, ему практически бывает невозможно сформироваться настоящий мужчиной. И получается инфантильный или агрессивный, или зависимый от многих вещей, зависимый от разных социальных проблем и так далее. То есть начинаются вот те проблемы, о которых мы говорим. Это первая причина, что вот мальчики развиваются. Другая причина, что зачастую матери в сыновьях, видят мужчину вместо мужа. Uh -huh. То есть создается такая психологическая семья между э, матерью и сыном. Она где-то заметна, где-то незаметна, а где-то просто ярко проявлена. И вот эта психологическая семья, она тоже, э, конечно же, разрушает мальчика. Она мешает ему выйти в социум зрелый мужчины. Вот. Да, эти как раз женщины из разряда мы покакали они, yeah. они, я в течение многих лет э, тоже веду, ну, такую активную борьбу, ну, я не стесняюсь в выражениях, если вот кратко так обозначить, я не стесняюсь в выражениях, я говорю женщинам как есть, говорю на самом деле, что женщина, я писала такой пост, и рассказывала о том, что когда женщина находится в состоянии, в настроения, «мы покакали», а, не ни один нормальный мужчина не может вступать с ней в нормальные зрелые отношения, в том числе сексуальные, потому что ей как бы, ну, как бы там два годика или один годик, ну, вот, ментально, а мужчина не может, не хочет заниматься инсестом, грубо говоря. Вот, поэтому это тоже очень важно, отслеживать свое настроение, отслеживать... В какой позиции ты находишься И какая роль для тебя первична Роль женщины или э, роль матери Или роль жены своего мужа И когда мы все встаем на свои места Что есть женщина, есть мужчина Их самый главный союз Он питает и любви между ними Реально достаточно детям Они не нуждаются по большому счету да, вот В любви, которая направлена непосредственно на них важно, чтобы в первую очередь они любили друг друга. Вот вы сейчас сказали вторую, назвали вторую ценность этой книги, которая расставляет приоритеты, приоритеты, uh -huh. потому что даже вопрос не в детях, ведь ценность еще в том в этой книге, что она мать и отца ставит на первое место, uh -huh. на первое место. Дело в том, что зачастую женщины имеют проблемы по здоровью, в семье и прочее-прочее, свои личные проблемы, именно из-за того, что они себя отодвинули вообще куда-то, куда, -то, куда -то. И в этом случае, конечно, ждать чего-то хорошего ей самой от жизни, это невозможно. Мало того, она же эту эстафету передает и детям, такую же нарушенную систему ценностям и детям. И пошло, завертелось колесо. Но и это... Там еще, еще есть одна э, ценность этой книги. Это, может быть, вы помните, это вторая зрелость. А, то есть у нас старшее поколение, вообще-то к нему относится не совсем грамотно, не совсем мудро. Это золотой фонд нации. Золотой фонд нации. А мы им распоряжаемся, знаете, как, ну, очень потребительски и неуважительно. И вот если выстроить такие отношения к старшему поколению, которые действительно соответствуют отношению как к золотому фонду, то очень много изменится в жизни и детей, и внуков, и последующих поколений. Но для этого сам этот золотой фонд, то есть люди старшего поколения тоже должны соответствовать этому. И вот как? И там показано, как нужно, каким нужно быть родителем, чтобы ты действительно соответствовал и своим сегодняшним детям, и внукам, и поколениям последующим. То, что вы знаете, наверное, что сейчас бабушкам и дедушкам детей даже опасно доверять. Вну, внуков. Внуков я имею в виду. Mm -hmm. а, потому что они далеко отстали от них. И они могут испортить их. И часто многие матери так и говорят. Увезла одного ребенка, получила другого. Это действительно так. Так вот, задача детей помочь своим родителям, старшим родителям стать мудрыми и соответствовать времени. Об этом тоже в этой книге. Так что, эта книга действительно, я очень доволен ей. Она переиздана где-то, уже 50 раз, по-моему, если больше или не больше, на восьми языках. Поэтому я думаю, что она еще и пойдет. Она еще много кому поставят мозги на место. Да, конечно, вы должны понимать, что вот наше поколение, поколение, ну вот примерно 30-летних людей, вы для нас, можно сказать, главный, ну вот этот проводник в мир адекватного, вменяемого материнства. И на ну, настоящий момент не только люди, не только обычные потребители, не профессионалы, но и профессионалы, безусловно, высоко ценят ценят ваш труд. Помню, вот вы сейчас затронули вот эту тему о том, что взрослые люди, они часто, у них есть инстинкт передачи знаний, ну вот такой, знаете, который есть у всех в силу, ну это такой генетический порыв передавать знания, но не всегда есть те самые знания и есть что передавать. И наша задача как как родители своих детей, показать им, насколько, ну, грубо говоря, насколько мы классные. Вот посмотри, какие мы счастливые, какие мы успешные, какие мы красивые, какие мы здоровые. И глядя на нас, наши дети будут смотреть уже и говорить, вау, да, действительно, у него есть чему поучиться. А, нежели мы будем делать это в такой директивной манере, и говорить, слушай меня, я вот там жизнь прожил, посмотри, вот тебе нужно делать так, как я сказал. А какая была эта жизнь? Каково качество этой жизни? Ты готов ответить за свои слова? Готов ли ты пожелать своим детям такой же жизни, которую ты прожил, если ты утверждаешь, что на тебя следует равняться? Поэтому вот этот момент, и я помню, вы я не помню, в какой именно из книг, но вы писали о том, что человек, а, ну, не помню точно мысль, но она примерно звучала таким образом, что если ты понял жизнь, то ты успешен по всем фронтам. То есть у тебя успешно все, ты здоров. Там, красив, социально, социально уважаем, реализован в своей профессиональной деятельности, и так далее. Было же такое. Да, конечно. Виталина, вы хорошо знаете мое творчество. Да Благодарю я вас уважаю просто. Благодарю вас за это. Я, я уверен, что это положительно сказывается в вашей жизни. Вот я беседовал с Читой Рыбаковых, этот наш миллиардер, они на старте своей жизни тоже почитали мои книги совместной жизни. Я же уже давно кружусь. <гружусь> <гружу> вот. И они со своими детьми построили отношения, во-первых, во между собой, со своими родителями и с детьми. То есть они все выстроили в соответствии вот с тем, что там написано. И у них это действительно, говорит, это сильно сказалось на нашей жизни и на нашей деятельности. И сейчас вот у них четверо детей, и они говорят, мы своим детям четко сказали, зная, действительно, реально увидев в книге, вот подтверждение того, что написано в книге, подтверждение в жизни, мы своим детям сказали, наши родные дети, мы вас любим, ценим, но эти миллиарды, извините, не ваши. Это наши. Вы свои зарабатываете сами, и они для своих детей делают только самое необходимое, никаких излишеств. Никто, зная их, никто не скажет, что они дети миллиардеров. То есть это очень грамотное, очень мудрое воспитание э, последующих поколений. Это очень грамотное и мудрое построение отношений и у них внутри семьи. Так что вот это таких примеров достаточно много. Это великолепно. Я правильно понимаю, Игорь Рыбаков, вы про него говорите, да? Да, да, да. Поняла, да, это известная личность. Видите, вас все знают, Анатолий Александрович, вы просто звезда настоящая. Знаете, знать этого мало. Прочитать, но ну, это уже чуть побольше. А uh -huh. вот применить в жизни, вот это важно. Знаете, да. одна однажды была такая интересная история. Приходит, я вел, по-моему, в Перми проводил лекцию, беседу или там семинар, не помню что-то. И вот перерыв, и в перерыв женщина заходит с улицы, то есть она не, не была на этом мероприятии. Дожда, дождалась перерыва, заходит, говорит, Вы знаете, я вот специально шла мимо, увидела афишу и зашла, чтобы поблагодарить вас. Ну, думаю, ну, хорошо, я говорю, рад, что я помог. Я говорю, ну, я вас что то не предпринимает. Нет, говорит, мы не встречались. Ну, я думаю, она книги, наверное, читала. Ну, как еще, может быть? Она, упреждая мою мысль, говорит, вы знаете, и книг ваших не читала. Вот это уже мне стало интересно. Я говорю, а что же было? Коротко расскажу, но это, знаете, это руководство к действию, между прочим. Для многих женщин может оказаться. Она музыкант, и у нее в жизни начался вот этот кризис, все дела, где то музыка, где эти музыканты, сами понимаете, какая у них зарплата, муж на военном заводе, военный завод закрылся. В общем, классика перестройки. И ей ничего не осталось делать, кроме как того, что идти работать. Она пошла работать, ну как в таких случаях женщина подставляет плечо, не понимая того, что не это надо, ну ладно, пошла работать без профессии соответствующей. Ее взяли на фабрику, пошива. И вот она там 8 часов в день, 8 часов, 6 дней недели, не 5 даже, а 6 дней недели неделю выполняла одну и ту же ручную работу. Там нужно было, там выпускали массовую одежду. И вы знаете, что мир как, как, как мир мудр. Я просто вот смеялся. Она пришивала кое-что там вручную э, на мужских брюках, к ширинке что-то подшивала. И вот 8 часов дней в, в день, 6 дней в неделю, несколько лет она это шьет и до нее не доходит. Почему она именно на этой операции? И почему ее так мир посадил? И вот, говорит, я еду в автобусе, устала с работы, еду, держусь. Смотрю, женщина сидит на сиденье, достает книгу. Я, говорит, мельком увидела там Некрасов. Ну, ладно. И читаю, открыла там, и она, говорит, что читает. И здесь, я, говорит, увидела одну фразу. Женщина не должна работать. Я, говорит, так и застыла в согнутом положении. Я такая пришла домой. Я ночь не спала. Она ко мне пришла через пять месяцев после этого. Вот того случая. Классная женщина. У нее все хорошо. Муж ее носит на руках буквально. У него пошло все в гору. Она занимается бизнесом. Причем два, два дня в неделю по три часа. Получает раз в десять больше, чем на фабрике за эти шесть часов в неделю. И занимается своим любимым делом. Музыкой. Она преподает грудным детям музыку вместе с родителями. Вот она им преподает. Представляете, нашла такое для себя выражение. Эта женщина не прочитала ни одной книги. И вот она, говорит, проходила мимо, увидела афишу, не крас, о, вспомнила, откуда все пошло. Я, говорит, пришла к вам сейчас выразить благодарность и купить ваши книги, посмотреть, все таки почитать, что же вы пишете. Великолепно. Это просто потрясающе. Если такой эффект от одной фразы, которую человек случайно увидел где-то в пути. Я боюсь представить, что было бы, если бы ваши книги все таки ввели обязательно программы в школе, и люди, наконец... Я думаю, что мы имели бы совершенно другое государство, совершенно другой мир, потому что вот эти все травматы, которых мать затюкала, замучила этой своей любовью, этой своей э, нереализованным потенциалом, потому что этот потенциал да, женщины, он дан для многих вещей, для себя, для своей реализации, как женщины, как человека в социуме, для мужчины своего, ну, который вот с тобой рядом, не для того, которого ты родила, который рядом с тобой. И ты, ну, потенциала много, и когда мозгов не очень много, женщина начинает это все на своего ребенка. Потому что, конечно, ребенка любить проще, чем мужчину, чем себя, чем мир вокруг. И если бы, я думаю, люди у нас, там, руководство нашей страны, все бизнесмены крупные, не только Игорь Рыбаков со своей прекрасной супругой, но и все остальные, если бы они все это знали, и там. Представители шоу-бизнеса, сейчас не будем ни, ни на кого намекать, но в целом, если бы они все это знали и применяли в своей жизни, мне кажется, мы жили бы совершенно в другой стране. Вы затронули очень серьезный вопрос. Дело в том, что государству не нужны счастливые люди. Это нужно понять. Государству нужны управляемые люди. А какие люди управляемые? Те, которые несчастны, которые нуждаются, которые просят, которые подавлены. А счастливый и радостный человек, он не нуждается в управлении. Он свободная личность. Поэтому нет гос государственного заказа на такой процесс. Нет такого же заказа и от религии. То, что религии тоже нужны. Страдающие, просящие, приходящие, плачь и оплачивающие. Понимаете? То есть а все да. очень просто. Поэтому здесь остается уповать только на нас с вами, на тех, кто несет эти знания, и, уважаемые наши зрители, на вас. Читайте, вникайте, применяйте и делитесь. Делитесь, делитесь этими знаниями. Потому что чем больше счастливых людей будет рядом с вами, тем больше вас счастья будет у вас самих. И если рядом с вами, Произошел какой-то случай с детьми, сложный случай, тем более трагический случай. Имейте в виду, снаряды рвутся рядом. Что-то на, вам надо над этим задуматься. Обратите на это внимание. Начните вникать в этот вопрос. Почему? Что у них произошло? Почему ребенок погиб? Или почему с ним такие проблемы? Не случайно такие знаки рядом с вами. Обязательно обращайте внимание. Будьте грамотный. Держите, как говорится, ушки на макушке. Все отслеживайте. Потому что мир всегда подсказывает. Я помню, когда, наверное, может быть, вы тоже помните, самолет из Башкирии с детьми над Германией или над Австрией там разбился. С детьми. Целый самолет. И это был, это не просто был, была трагедия. Это был урок для всех жителей России и Европы, потому что все там все эти погибшие дети имели проблемные семьи, не в плане материального, там туда как раз попали достаточно обеспеченные, но они-то как раз больше всего и имеют проблем, чем больше достаток, тем больше проблем с детьми, это как правило аксиома уже. Uh -huh. Поэтому государству, я говорю, угу. невыгодно, невыгодно такие знания. Огромное удовольствие вас слушать, то, что вы говорите, это великолепно. И, к сожалению, вот как, как я вижу свой идеальный розовый мир, что все люди вашего возраста, они, по идее, должны обладать этим знанием, потому что оно, ну вот, есть вокруг нас, оно есть во Вселенной, и к нему у всех есть доступ. Но мы наблюдаем, что и хочется, да, вот... У вас хочется перенимать этот опыт, вникать, брать, питаться вашей мудростью. Хочется, знаете, свернуться, извините за такую <свят> метафору, свернуться там калачиком где-нибудь у камина, у, у ваших ног и вникать, внимать вашей мудрости. Потому что это нормально, когда люди ну, зрелого возраста, они как бы ну, поняли, на чем стоит мир. И было бы очень здорово, конечно, если бы люди все могли к этому прийти, потому что вот из-за того, что у нас такие там, сложные отношения в семьях, сложные, все должны выживать, куда-то бежать, и они не способны реализовать свой божественный потенциал, не обычный вот этот, ну, человеческий там, кровь, еда, что размножение, какие-то материальные вещи, а именно подумать о своем, ну, высшем каком-то предназначении, и это потрясающе, что вы, что вы это говорите, что вы являетесь таким примером. И я думаю, что у вас вот точно нет проблем с тем, что... Ну, знаете, как у многих, я говорю, зрелых людей, есть инстинкт передачи знаний, но знаний нет. К ним никто не приходит и не говорит, типа, блин, пожалуйста, скажи, что, что делать, как быть, как жить. Я думаю, у вас этим точно нет проблем. И я знаю, что вы э, отец семерых детей, насколько я знаю, да? И у вас... Внуков уже там, тоже. тоже семь и правнуки есть. И правнуки есть. Есть правнуки. И я думаю, что мне просто интересно расскажите про свой опыт, как вы как вы ведете себя как отец, как дед, насколько вы включены в семью, в семьи своих детей, насколько вы лезете со своими советами, насколько вы пытаетесь там сказать за тота Или вы все-таки своей семье и соблюдаете вот эти границы иерархии и с радостью даете наставления когда вас об этом просят? Благодарю. Тема действительно очень важная. Вы, опять же, очень образно нарисовали картинку и перспективу. Я тоже за такую перспективу, когда последующие поколения приходят к старшим за мудростью. У меня в моей, вот, в моей концепции человек проходит несколько этапов зрелости. Я не, у меня нет в моей концепции нет понятия старость. У меня есть первая зрелость. Это до 60 лет. Это первая зрелость. И там нужно решить определенные задачи. Определенный набор задач. Если ты решил, ты легко переходишь во вторую зрелость. Вторая зрелость – это с 60 лет до 85 лет. Это mm -hmm. вторая зрелость. Опять же, новый набор задач. Ты их решаешь, и легко переходишь в третью зрелость. Третья зрелость – 85-120 лет. Если ты решаешь те задачи, ты переход, идешь и дальше. То есть я вижу такой путь. Когда человек решает свои задачи, своего этапа зрелости, то он легко идет дальше. И это ну, и проверено даже, даже я помог двум, на двух человеках, мне удалось вот испробовать эту систему, которые перешли, должны были перейти в третью зрелость. То есть это все работает, это все так. И вот когда старшее поколение, как я называю золотой фонд нации, станет таковым, то у нас действительно многое, что изменится в жизни. Но для этого они действительно стать должны золотым, золотым фондом нации. Моя, мой опыт, он многоплановый, неоднозначный. Я шел по жизни достаточно динамично, было всякое, поэтому опыт богатый, я в своей жизни испытал практически все, я имею в виду вопросах взаимодействия с детьми, в том числе у меня есть приемная дочь, которая, кстати, когда исполнилось 18 лет, она, не, не говоря нам ничего, она взяла мою фамилию, потому что я не мог ее удочерить, по ряду обстоятельств, и взяла мое отчество, и принесла паспорт уже, где все это было оформлено. То есть я понял, что я свою задачу и с ней тоже выполнил. Что сейчас? Я э, и мои дети, вот у меня был юбилей, 70 лет, они записали там ролики э, и отмечают, что я никогда не лезу в их семью, э, не лезу в их личную жизнь. Но всегда могу посоветовать, поговорить, причем посоветовать не так, знаете, не жестко, там, авторитарно, нет, очень мудро поговорить, разобрать все стороны ситуации и принимать решения самим. И я принимаю от них все их решения. Все их решения. Даже если я вижу, что они не самые лучшие. Я вижу, я знаю, чем это закончится, но я позволяю им это пройдет. Я объясняю, говорю, вот если так пойдешь, налево пойдешь, одно будет направо, другое. Ну, а дальше ты решай сам. И никто тебе не может помешать в выборе твоего решения. То есть вот такой подход я не навязываю. И мои книги не все прочитали. Но, но дети прочитали все. А внуки, и то там, может, тут одну, тут две, я даже не отслеживаю. А вот Внуки, те, по-моему, вообще мало кто, кто кто прочитал. Но я не расстраиваюсь. Я знаю, что придет время. Они, во-первых, пропитаны уже многим этим. Во-вторых, если надо, они знают, где найти ответ. Вот такая моя позиция. Потрясающе. Я уверена, что людям, которые растут вот в этом здоровом здоровой семейной системе, где нет вот этих перекосов, которые вы уже вложили, для них это не то, что нужно черпать в книгах. Я имею в виду, что это, когда витают в воздухе, есть многие вещи, которым мы сегодня вынуждены учиться, потому что это утрачено ну, в традициях, в жизни нашей, в нашем быту и так далее. Я думаю, что у ваших, у ваших внуков точно не, нет, нет этого неправильного понимания роли, членов семьи правильного и так далее? Не надо идеализировать, <с> не надо идеализировать. Да, я Навер просто... наверняка есть, но я, я даже не вникаю. Я знаю, что рано или поздно, повзрослев, достиг, достигнув какого-то возраста, они все равно будут на верном пути, потому что действительно заложен вектор в целом рода, вектор рода, который я веду, вот этот вектор я его веду. Он незримо, он присутствует, потому что вот в чем роль старшего поколения — держать вектор, вектор развития рода. И я знаю, что рано или поздно все веточки так или иначе они будут вокруг этого ствола. Это потрясающе, за что вы говорите, это просто великолепно. Здесь очень много, я не знаю, видите ли вы комментарии, вы хотите? Нет, okay. я не смотрю на комментарии. А, тут просто очень огромное количество комплиментов, сыпется вам благодарности, все говорят о том, что ну, это лучшее, что они видели. И кто-то написал, приезжайте на Навиту. Я хочу сказать, что Анатолий Александрович конечно же, приедет на Навиту. Это наш уважаемый, великий спикер, который 29 мая в Санкт-Петербурге в Тинькофф-арене выступит со своей прекрасной темой «Новая правда об отцах». Сегодня нам времени не хватит уже осветить эту тему, но разговор о материнстве, ну, потому что материнство — это такая прям болезненная тема, и ей уделяется большее внимание, но ну, отчасти не заслуженно, да? потому и больше говорится о материнстве, потому что превозносится, обожествляется там и так далее. Про отцов говорят очень мало. И на конференции Анатолий Александрович раскроет эту болезненную во многом тему, сложную, но очень важную. Пару слов, скажите нам да? о том, да, что это... Благодарю, что подняли этот вопрос. Вот мы все время говорили о книге материнской любовь» и на фоне этой книги. Uh -huh. И она действительно сыграла огромную роль. Огром... Еще будет долго определять верное направление, курс верный в развитии семьи, в развитии отношений с детьми. И я не сомневаюсь в этом. Но с самого начала, как только книга вышла, мне стали поступать письма, в которых пишут. А что же отцы? А где отцы? Отцов как раз... Ну, то есть об отцах, в общем-то, вы правы, об отцах говорится очень мало. Почему? Потому что, чтобы говорить об отцах, нужно быть отцом. И качественным отцом. Здесь не не слям слямзишь, как говорится, где-то, потому что где-то это возьмешь. И я долгое время эту тему не поднимал, потому что я зрел как отец. И только вот с дочерью, как на самой младшей своей дочерью, я наконец-то созрел к состоянию отца настолько, что могу на эту тему говорить. Моя сейчас младшей дочери 6 лет, и она меня подтолкнула к написанию вот э, этого труда, Новая правда об отцах, и мы о ней будем как раз там и говорить. И вы знаете, она именно подтолкнула, она была, она меня толкнула к этому. Так вот, я одно только хочу сказать по поводу того, о чем мы будем говорить. Задумайтесь. Мы говорим о святом материнстве, и это это нормально, это правильно. Материнство само по себе свято. То, что привести в жизнь ну, вот таким языком говоря, Бога, человек, это по сути это совершенное создание, привести такое совершенное создание по сути Бога, это можно быть обязательно только святым, святым в сути своей, божественным, божественности своей. Таковой является мать, приводящая детей в жизнь. Но просто задумайтесь, как может родиться такое божество, такой ангел, как ребенок, мы же детей называем ангелом, если есть святое материнство, а святого отцовства нет. Как так? Это же нарушение природы, когда бы не родился этот ангел. Так вот, а где это святое отцовство? В чем оно? И где, где его мы потеряли? И потеряли сами отцы? И где Почему сейчас так много детей приходит больных? Почему так много детей проблем с воспитанием детей? Потому что нет святого отцовства. Нет второй части этой пары. Святое материнство и святое отцовство. Вот об этом как раз и будет речь. Как найти эту, это святое отцовство? Как его сформировать? Как его реализовать в жизни? Чтобы получить замечательный результат. По сути, этот материал вот об отцах это продолжение книги Материнская любовь. Это вторая ее часть, вторая половина. Ну, вот так. Это великолепно. И то, что мы сейчас видим, да, вот эти постоянные мой ребенок, мой, мой, мой, мой, мой. В смысле, мой? Э, этот чувак, он не просто так рядом стоял. То есть. Э, сколько обиженных женщин травмированных которые реально не осознают что он не просто осеменитель он отец и из-за того что женщина формирует в ребенке образ образ отца всегда очень много проблем очень много проблем и у детей и у нас в будущем у всех и сейчас очень активно люди изучают тему отца, все пытаются там всех простить, все пытаются там осознать, понять, что же там, кто там кому что не дал, разобраться там. И я думаю, что вот эта тема, она просто, это клад, это изумруд, это бриллиант просто нашей конференции. Я очень благодарна вам за то, что вы выйдете именно с ней, мы когда, я скажу, честно, когда нам все спикеры присылали варианты своих тем, мы там сидели что-то правили там, тут вот так лучше сказать, тут вот так, тут вот так. Но когда мы дошли до тут написано Некрасов, новая правда об отцах», мы поняли, что она не нуждается ни в каких корректировках, это потрясающе, это актуально, это важно, зрело и я думаю, что это будет великолепно. Ну, вернее, я уверена в том, что это будет великолепно. И мы все очень ждем вашего выступления, вашего, о, ваших новых истин, возможно, болезненных, возможно, жестких, прямых, как всегда. Но вам уже не привыкать быть пионером во всех этих областях. Поэтому я думаю, что это великолепный повод для того, чтобы присоединиться к конференции и услышать, присоединиться в очередной раз к вашей мудрости. И это очень важно для всех. Благодарю. Благодарю за приглашение. Я с радостью, я сразу откликнулся, с радостью, потому что я люблю Санкт-Петербург, во-первых. Я увидел вашу вашу пару организаторов, видел ваши темы, ваш, вашу миссию. А я просветитель. Для меня это очень важен, ваш подход. И я с радостью приеду, обязательно выступлю. И если кому-то будет больно, уважаемые друзья, как вы сказали, это ну, может быть, будет больно. У меня, я никогда не доставляю боль, если она не исцеляющая. Я доставляю боль только исцеляющую. Я обязательно исцеляю. Мало того, в последнее время я на консультациях. Раньше у меня проходили консультации, всегда столько салфеток для слез. Сейчас у меня нет салфеток. Сейчас у меня люди радуются. несмотря, Приходят серьезные проблемы. Все вот такие вот. уходят в радости, потому что видят свои ресурсы, видят путь. Я, как правило, провожу всего одну консультацию, одну сессию. Вот, кстати, здесь вопрос профессионального сообщества. Когда я предложил психологам научиться проводить, решать задачи в одну сессию, ко мне, они отнеслись ко мне очень настороженно, мало того, там отрицательно, и кто-то даже написал, вы что, нас хотите доходов лишить? В одну сессию, я провожу одну сессию, но Благодаря этому человек решает все задачи. Это уникальный процесс, и я постараюсь вам, уважаемые, кто будет присутствовать, приедет в Питер ли, очно мы там пообщаемся, и автограф-сессия, я думаю, будет, и а, отвечу на вопросы. И кто онлайн, я думаю, что каждый из вас сможет найти ответы на вопросы, потому что я, как правило, говорю в точку. Потрясающе. Я вот одну маленькую ремарочку сделаю. Вы знаете, что а, мой партнер по сцене, это Надежда Осанова. ну, вы наверняка видели, мы с ней работаем, мы с ней написали книгу, и Надежда Асанова, она клинический психолог. А, я не психолог, я просто, ну, знаете, так языком почесать, у меня просто очень хорошо получается облекать мысли в слова так, чтобы до всех доходило, ну, прям так, емко. А, а Надежда, она клинический психолог, и она... Очень редко ведет прием, и у нее тоже такой подход, что, ну, давайте мы все решим по быстренькому за один сеанс. И очень тоже ее многие не любят из ее коллег, потому что она не хочет подпитывать этих жертв бесконечных, сидеть, там, ой, я такой несчастный, да-да, ты такой несчастный, давай еще это обсудим, боже мой, как мы будем страдать в течение пяти лет, там три раза в неделю. А, ни в коем случае не хочу обесценить ничего терапии, ничего этот, ничей опыт положительный, профессиональный, но я думаю, что это согласно с тем, что это правильный вектор, потому что если захотеть решить проблему, ее можно решить. И мы с Надеждой тоже написали книгу, мне даже очень неловко говорить, присутствовать, что мы тоже написали книгу, но мы это сделали, и очень многие женщины, она тоже очень, она нет, я не говорю тоже, прошу прощения, она очень простая, она написана простым языком и она написана для того, чтобы люди решали свои проблемы. И после ее прочтения они пишут: да "Я перестала ходить к своему психотерапевту, я перестала вот то, вот то, вот то, вот то и все". И это говорит о том, что есть правильный ключик, ну как бы крючок, который можно потянуть, чтобы человек начал захотел решать свои проблемы и начал. Но важно, чтобы он это был его импульс, его истинное желание, а не желание, чтобы вот, вот этот специалист сидел и помогал мне дальше вот жить в моей этой жертве. Да. Просто быть, бриллиант. Быть жилеткой это, конечно, просто жилетка, и деньги капают. Плачь тебе в жилетку, и денежки капают. Надо mm -hmm. решать задачи человека, помогать ему выйти на самостоятельный путь, и все, и пусть идет. Причем у меня такой принцип, чтобы он шел по жизни не пятками вперед, то есть не разгребал, что сзади, а чтобы он видел дорогу, шел по ней и имел инструменты, которые позволяли ему быстро решать те задачи, которые встречаются. Да, это копание в прошлом, оно бесконечно, без можно заниматься... И страдальчески оно, оно, да. оно полное страдание там, потому что вспоминается как раз самое плохое. Угу. Замечательно, Виталий. Я благодарю за эфир, за наше Да, за... вас очень я благодарю. Мне понравилось. Я вы... рад, что мы с вами познакомились до нашей встречи в Питере. Я еще с большим энтузиазмом буду готовиться. Я приеду. Это замечательно. Спасибо вам огромное за то, что вы согласились провести эфир, за то, что вы согласились поддержать нашу конференцию, за то, что вы... Вообще занимайтесь тем, чем вы занимаетесь, и показывайте нам такой ориентир, такой пример. Мы вас безгранично любим, восхищаемся вами. Спасибо вам, хорошего вам дня, хороших выходных, и до скорой встречи. До скорой встречи. Благодарю.